712 фото представляет видеосвет с радиосинхронизацией пиксель Sonad DL912 посмотрим что в коробке инструкция Два диффузора, оранжевый и матовый, переходники под питание для аккумуляторов Nikon, переходник под аккумуляторы Canon LPE-6 и сам видеосвет. В приборе мы видим кнопку включения, регулятор, три канала, вход для внешнего питания от 7 до 12 вольт и отсек питания 6 пальчиков батареек а также сюда можно вставить аккумуляторы Sony без переходников Попробуем включить его. Для этого возьмем аккумулятор Canon LPE6. Воспользуемся переходником. Аккумулятор Nikon подходит модель Yen EL15. Включаем его. Регулировать мощность можно, как заявляет производитель, 28 уровней, что довольно-таки плавно. В принципе, так и есть. Пробуем установить шторки. Вставляются довольно-таки легко. Свет уже дает другой оттенок. Самым основным преимуществом является синхронизация света. Между собой. То есть, например, вы можете синхронизировать с одной яркостью несколько приборов. В группе А, допустим. В группе Б вы можете задать другую яркость. И при регулировке на одном приборе другие приборы в этой же группе будут выдавать такую же яркость. Сейчас я покажу, как это делается на примере. Два прибора слева мы установили в группу Б. Два справа в группу А. Попробуем отрегулировать. Берем прибор с выставленной группой А. Делаем ярче. Соответственно, только правый прибор увеличивает яркость вместе с тем источником, на котором мы это изменяем. И обратно. Теперь добавим сюда еще группу B. То есть мы можем регулировать яркость на всех четырех приборах. Все четыре прибора прибавляют яркость И обратно. Теперь на этом же приборе мы выставим группу B. А убираем и B. Соответственно два источника света слева меняют яркость и источник на котором мы регулируем свет. Данная функция может быть удобна при постановке различных световых схем при использовании большого количества приборов. Можно сказать это инновация, такого света никто еще не выпускал, ни один из производителей. Так что можно поздравить ему пиксель успехов и эксклюзивным прибором из этих приборов можно собрать целую большую панель для этого есть два кронштейна на каждом приборе снимаем и убираем соединяем в принципе очень просто и удобно сверху и снизу и вот у нас удобная светодиодная двойная панель группа вставляем и соответственно еще раз регулируется один цвет регулировка происходит на панели заключается по характеристикам можно сказать что свет имеет 108 светодиодов мощность 8 ватт Яркость 588 люмен, цветовая температура составляет 5500 кельвин, плюс-минус 200, плюс 200 погрешность. Приборы могут синхронизироваться между собой на расстоянии до 100 метров. Из минусов можно отметить, что нужно докупить дополнительный переходничок для установки на горячий башмак, если вы планируете использовать свет на самой фотокамере видео света располагается резьба 1.4 для установки штатив, подставочку какую-нибудь. В принципе, если использовали дополнительный переходник, можно стоять на стойку. Сверху резьба 1.4. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812 фото. Ставьте плюсы, пальцы вверх и прочие атрибуты над нашим видеороликом Спасибо